Так, что, дальше ну а еще одну компанию и все ну вот которую half-life я тебе скидывал так там How получается Dead. ну да там четыре карты как я посмотрел и они помешаны на именно что half-life именно на основных картах escape from city 17 у нас получается Ну все. Left 4 Dead, Hold Dead, Escape from City 17. Интересно, здесь будет вот это? Welcome, welcome to City 17. Или типа того. При условии, что вроде как Portal Half-Life в одной вселенной, интересно, а Left может относиться к этой же вселенной? Типа знаешь, в Америке это происходит. Континент такой далекий. Ну, хотя видишь никаких упоминаний ни Half-Life, ни Portal нет, так что, скорее всего, нет. Я немного задумался. Ты о чем? -за них. Происходит, ли, может ли лифт происходить в одной вселенной с Half-Life и Portal, но на других континентах, которые мы не знаем. А, так Чё, в смысле? портл же в одной вселенной. Да, а вот э, Left. А, Left, блин. Верим, что мы идем Может, Не, мы Left это абсолютно другая. Так бы комбайн бы видели. И зомби тут другие. Типичный вокзал с курильщиками. Ну. Омоновец пробежал. Ну, Омоновец, это логично. Жердяй, блин. Места нет, не продохнешься. Обрати внимание, они с места респавна бегут уже. М? Они с точки респавна побежали. Надо, надо, да. Блин, плакс. А, она ходит. А, это я жмать, наверное. Нет, не я жмать, а как там вызывать? Ну, ведьма. Блин, она застряла. <смех> Ай, помогите. <смех> у меня там ведьма заглючила, я должен это заснять. Ты это видишь? Иди сюда. Я немного занят. Так. <смех> <смех> Блин. Мне <смех> бы сама-то заснять. <смех> ну, у тебя AMD-шный как там снимается? А я так. Охотник тоже посмотреть хочет. Я бы на твое место не подходил крайне близко. Ой Это я зря Он да, сзади набегает Да, было забавно Я просто, видишь, когда я ее рукопашкой бил Я подвинул ящик, ну, точнее ящик, а тележку А что тут, наверх можно залезть? Ух ты, прикиньте, он наверх можно было залезть. Mm. Блин, лучше сюда ящик положили, типа того. <upstairs> <small> <small> <small> <патронов, Патронов почти не осталось. Забираю винтовку. Так, окей, пока ничего не поменялось. А ну тут мониторов нет. Здесь полно оружия! Кто за чёрт? Хватит стрелять в меня! Ага. Ч, это там как-то запрыгнул? Там выход. Стой! И... ладно. А что там просто какие-то какие двери. Ладно. Ну вот эта дверь... А, ну вот ты сейчас со мной встретишься здесь. Типа, да, тут можно вот по-другому зайти. О, аптечка, таблетки. <кười> <кười> ну как бы я пошел дальше. Я там с тобой не встречусь. Ну, то есть, ты спрыгнул, потому что, я так понимаю, да? Да. Ну вот. <смех> Место, подними эту банку. <смех> могли бы, кстати, ну, хотя нет. <смех> логично, все логично, не могли. Хотел сказать, могли бы сделать в той комнате, где Барни нас встречает в сейф-зону. Но нет, лучше здесь, да. А это ж, получается, они сделали карту, они ее урезали, точнее, не то что урезали, они ее поменяли. <как> Чё, слышал? Чё, не слышал? Луи сказал, да я просто Гордон Фриман. А, да-да-да, когда ты берешь монтировку, он может это произнести. А я не брал монтировку. Но эта фраза есть в этом... Эту, эту фразу он может произнести это нормально Есть еще ачивка Гордон okay. А, как Фриман, по-моему А там какие-то монтировки золотые нужно найти на какой-то локации О, О, нифига себе, не слышал А может это ивент какой-нибудь, типа? Не знаю, там, по-моему, какая-то карта Какой-то режим еще. А, режим Ну слушай, вот здесь продумано сделано, чтобы это. Блин, да я верю, что здесь зоби апокалипсис случился. Эти автобусы, ограничения. Там разрывные патроны лежат. Угу. Так, ну-ка, какой они? Отлично. Там пройти можно, да, или нет? Нет. Ага. Ну, кстати, здесь нет технологий комбайнов, поэтому... И цитадели, кстати, нет. Чего? Чего цитадели нет? Ты что не обратил внимание, что цитадель нет? Нет, забыл ну, <сих> Блин. То есть это альтернативная вселенная. <сих> а вот я нашел цитадель, Альтернативную. Иди сюда. Вот это. <сих> угу, Уделяется. О, да кстати, не вот здесь... это. Тут а, ты Носите маску все время. Хотя купим маску, чё? Маска, маска. Так, а здесь что? А здесь тоже ограничений? Ну, в принципе, это вот. Ого! Ты что сделал? Только что я не понял. Я окна сломал. А, Тут ну, обрешечка принципе... лежал я подумал, чё бы нет. Ну, а, это так это должно быть? Да-да-да. Блин, а я тут, ну, что то думал, что-то такое. Да, это Ну, кстати, интерактива в этой игре явно не хватает. Мне Понятно. нравится, как тут деревья сюда Ну да, интерактива не хватает. Там ведьма ходячая или сидячая? Дверь не открывается. Будем надеяться, что нам туда не надо. Дверь, пилот, пилот! Ну как ты знаешь, Сигнализация будто бы не а, на фоне просто. Ну да. Ведьма ходит. Никто ходячая. не бежит особо. Ты надоел закрывать дверь прямо. А нужно Я в детстве так делал, это привычка такая. Условный рефлекс. Не. Да. Тихо. Пословно рефлекс, безусловно, рефлекс. Так мало убил. Дух, да, что ж поделать. Ж. Кресло хрустнуло. Это страшно. Да нет. Ну хотя да, но Я 56 мешаю. А я давно не, знаю, не развешивался. Не знаю, сколько я... У меня сухая масса весит. Может, 54 еще? или 53 еще Но я надеюсь, уже где-то 55. Потому что как-то... Мне надоело весить 52. 53. Тут это... Тут, сто... Тут столько блевотин. <связь> Там тело. Так, блевотина с этих... С биологических костюмов. Ну. No. Просто отойди оттуда. Толстяк, громила, вы разберитесь же хватит оскорблять друг друга. Already... А чем мы изучать не будем локацию? Ну, no, просто здесь все uh, бегут враги. Моя основная цель от них избавиться. Блин, а я, я вообще не запечал то, что прицел добавляет э -э точности. Ну, я всегда брал и думал нахрена он нужен. Выходить там будем скорее всего, зомби. На улице. Ты мне скажи, где ты прицел взял? Вот. А -а -а. Понял, как блин вперед дойти. Это опасно. Да, я там был уже. Просто пошел и уверенно, блин. Вот в чем вопрос. Если здесь всего четыре карты. А здесь мы попадем. Еще в кор... вторая часть есть. А у нас так-то 4 части. Получается, здесь вся игра, что ли? Вся Half-Life, но без цитадели. Потому что сейчас мы должны до Кляйнера дойти, там еще лифт будет. Ну, если. Получается, это сейчас последняя кампания. Ну, глава. Понял. А, я Последняя кажется глава знаю. Как... Я кажется знаю, как мы пойдем. Мы не пойдем с тобой к Лайнеру. Там, просто когда мы попадаем на неделю позже, типа по сюжету, мы оказываемся в определенной точке. То есть там есть спуск лаб... рядом с лабораторией. Слыша в а чем дверь открывается не так, как надо. Но то, что это осталось но она даже не убиралась да. не знаю может быть как-то это баганула снова оптика а это все не оптика алцу где она а О, я сам рай. Ой. Ты тихо ты. Так, тут, кстати, место этой. Ты смотрелась, как жаки падает. Да, да, я думал, что он умрет. Ты тоже что ли? Ну я смотрю, я хотел его столкнуть, а вдруг он сам промахнулся. И за ним еще вот этот охотник и Сейчас, что я делал, когда меня охотник схватил, отсмотрел а на тебя отброс а у этого жике, который упал. Так, у нас, во-первых, забрали лифт, ты не заметил его. <сосы> <сосы> Это я ему прям в морду волкнулся. А у нас проблема, мы должны здесь кружить. Мы с тобой отсюда не уйдем, с этой пяточка. А -а -а. ладно, проблема оказалась преувеличенной. А лифт. А он, видимо, танк здесь специально, да? А, -а, -а, -а они? Они, они, не входили в сделку. Yeah! Да их сейчас yeah! испавнет. Yeah! Yeah! Yeah! Им надо уединиться. <свист> Это точно! <свист> а, нет, смотри, лаборатория Клейнера работает <свист> Кляйнер гений Смотри на лужу что с ней у тебя она не розовая а нет у меня нормальная у меня она розовая у, у нее текстуры, знаешь куда перс... без текстуре это во-первых ну вот это черно красный черно розовый так квадратики во первых а вторых, тут танк Да, find the master switch потом сюда идешь тут аптечка. аптечки готов нет, вороне сказал мне, да <связываю> <связываю> <связываю> подожди, <связываю> это ты ее убил, да? Просто Там. интересно, у меня танк можно как-то за... увидеть? Ну нет, так его не увидишь. Громилу а мы убили. А чё? А, ну... Что? Он где-то над нами будто бы. Где-то здесь разом напали. Давай, пока он застрял, просто стреляем. Готов. А <смех> так это стеро... лайнер изобрел. <смех> так, пойдем. Да я там дверь открыл. Да идем сразу же. Отойди. Слушай, действительно какая-то слишком насыщенная улевотина. Может это то, что компания первой части ты отвык? Ну, как думаешь? Не знаю. Мне кажется, то, что компания первой части, может, там насыщенная. Но мы же было. проходили первую часть, как бы. Да, но давно, давненько. А потом мы во вторую переключились, там, бливотин, жёлтый Ч-то как-то много жизни у танка было, тебе не кажется. Это два танка. Ты забыл, что их два было. Буквально только что. Вау! А, вот там, где барня вышел. И нам монтировку скидывает. О, а этого не было. Осторожнее! Чего? А, ну вот это вот... Э... Я думал, ну, зомби. И нет, это не связано с цветом коши. вот здесь мы просто это. говорить Говори. Она напоминает half Алекс. А тут невидимая стена. А у меня нет невидимостины. стены. <звы> Подожди, в смысле у тебя там невидимая стена? А, вот смотри. Смотришь? С Смотришь на меня? Да. Опа. Так там, типа ограничения, все равно. Да, ну. Да. Оно, оно идет по мосту. Чего? Уже конец, что ли? Капитан, нам ответили. Тут птички А, я понял. Вторая компания будет тоже на поезде. О, ну, заканчивается. Понял. Там? Охренеть. А ч сразу-то танка? -то? Может, он здесь изначально был, и мы его просто это, прошляпили? Тут два пулемета. Танк все еще живой. Уже нет. А, все что ли? Ну а то разумно, а то знаешь как-то. Где ты залез, а... кстати? А, Максим? Да. А, у него магнит. Залезай. Он спускается. А вот спасатели прибыли. Ну и чё дальше? Так эти двое должны залезть. А два дебила. Два дебила это сила. Он тут. А все. Как тут то попал? <laughs> Все? А, нет, ещё Прикрой, я лечусь. <laughs> я тоже. Понятно. Убей их там. Пытаюсь. А, блин, нам внутрь просто надо. А, внутрь? А мы наверху ждем. В логике нам не откажешь. А я думаю, что они там застряли? Что их как-то не дамажит даже гранатомет? мед они, оказывается, внутри были все туре. А мы еще убить хотели. Теперь решают люди. Я тут думал, да. Это первый из четырех глав. 22 минута. Ну, в принципе, мы можем вторую начать. Давай. Пройти этот халт. Это... Ну, я не знаю, насколько вторая должна а, Адреналин. Я же использовал. Почему 0? Ну, Вообще везде 0? Может тут статистика плохо работает. Зато стриг охотников убиты. Ну тут, видимо, статистика плохо работает как-то. Да, печально. Потому что я и плевальщиц убивал. Ну да, это я и охотников убил, который. Тебя тогда этот no, ну да, no, ты понял.